На часах 7 часов 10 минут и мы уже выехали из аэропорта шарм эль значит смотрите друзья как только мы отправились наш трансферный гид дал нам вводную информацию он рассказал что у нас всего будет 5 отелей на этом трансфере при этом наш отель будет вторым кроме того что он рассказал Сколько будет отель и он дал еще вводу информации по курсу текущему доллар к фунту рассказал когда у кого будет в каком отеле встреча с отельным гидом ну и собственно говоря некоторые вопросы что можно делать и что нельзя делать в шармальшеке ну в принципе стандартная процедура во всех трансферах ну и еще двух словах хочу сказать почему же мы не взяли индивидуальный трансфер потому что друзья мы прилетели очень рано в шармальшей мы выехали из аэропорта в 7 часов 10 минут на трансфере в Шарм-эль-Шейхе. Вот. и грубо говоря ну я думаю через час мы уже процентов будем в нашем отеле но не взяли мы индивидуальный трансфер потому что друзья мы и так без этого приедем в отель очень рано. А время заселения, друзья, в 14.00 официально. Ну, иногда отель идет на встречу и селит туристов немного раньше. Это примерно в 12.00. Вот из-за этого, что мы очень рано приезжаем в наш отель, еще до времени заселения, мы и не брали индивидуальный трансфер. Хотя всем своим туристам, плюс-минус зависимости от времени поскольку они прилетают, я все-таки рекомендую брать индивидуальный трансфер потому что доехать в отель таким образом будет гораздо быстрее вам не нужно будет посещать несколько отелей перед вашим отелем ну и цена, если у местных брать индивидуальный трансфер в зависимости от того насколько далеко вам ехать от аэропорта, зависит примерно в среднем там от 10 до 20 долларов за машину ну, плюс, как бы опять, если это буст, там человек от 10, это выше цена. Если это там легковой автомобиль на 4 человека и 2 чемодана в багаж, это, естественно, цена ниже. И дальше, пока вы будете смотреть на своих экранах, как выглядела у нас дорога из аэропорта в наш отель, а также окрестности шарм эль Мы разберемся с вами, что же такое трансфер, какие типы трансферов бывают и какой трансфер подойдет тем или иным туристам. И сразу объясняю вам, для кого предназначено это видео. Значит, в первую очередь это видео предназначено для туристов-новичков, которые еще никогда не отдыхали за границей в составе пакетного тура, либо если туристы едут на отдых в Египет первый раз в составе пакетного тура. Хотя, в принципе, это видео будет, я думаю, полезно и для туристов, которые уже посещали ранее Египет в составе пакетного тура. Значит, что же такое трансфер? Если простым языком вам объяснить то это доставка туриста из пункта прибытия в пункт назначения в данном случае это из аэропорта в отель и немного забегая наперед сразу объясняю что практически в составе 99 процентов всех пакетных туров в египет всегда есть групповой трансфер Но за всю историю туризма, в которой я участвую, я иногда встречал, что операторы химичили и убирали этот групповой трансфер из состава пакетного тура. Поэтому, друзья, вам нужно всегда, неважно при каких обстоятельствах, уточнять у работников туристической индустрии, где вы собираетесь оформлять тур, наличие группового трансфера в пакетном туре. А еще лучше это проверять именно в туристическом договоре. Это все должно быть прописано. Возможно, у кого-то появится вопрос, почему же не во всех пакетных турах есть групповой трансфер? На это, друзья, есть две причины. И смотрите, значит, первая причина это есть динамические пакетные туры. То есть у них у вас не будет группового трансфера потому что этот вид туров он немножко специфический и наверное я для этого сделаю отдельное видео так вот иногда такое бывает что в пакетном туре нету группового трансфера и вторая причина крайне редко но все же такое встречалось операторы минимизировали стоимость пакетного тура за счет того что убирали какую-то часть услуг и это как правило турист не видит и ему работники которые ну туризма там турагентства говорили что за трансфер у вас будет доплата то есть это такого рода небольшое журничество со стороны туроператоров который турист не может увидеть и туристу это сложно объяснить, что это так вот, потому что турист видит картинку, но не видит саму суть тура и составляющую в кабинете бронирования. Дальше, друзья, типы трансферов. Значит, есть два основных типа трансферов. Групповой, там где туристы едут в общем автобусе из аэропорта и по очереди заезжают в несколько отелей, они попадают в свой отель. И индивидуальный. Индивидуальный это как правило туристов забирают из аэропорта и везут прямо в его отель. Как правило групповые трансферы идут в пакетном туре, а индивидуальный можно заменить на пакетный заплатил за это дополнительную стоимость. Иногда бывают акции, что предлагаются как бы апгрейд на индивидуальный трансфер с группового. Но это бывает крайне редко и, как правило, иногда операторы не выполняют это свое условие. Дальше. Разбираемся с индивидуальным трансфером. Значит, смотрите, индивидуальный трансфер можно заказать в нескольких вариантах. Первое, это при оформлении тура у туроператора. Это самый надежный и безопасный вариант. То есть, естественно, туристов встречает представитель туроператора и, как правило, туроператор какую-то маленькую ответственность несет за выполнение индивидуального трансфера. Второй вариант – это взять где-то на локальном сайте какой-то индивидуальный трансфер, найти в интернете и заказать его. То есть вы уже как бы снимаете с туроператора ответственность по выполнению трансфера и самостоятельно занимаетесь этим вопросом. И третий – это непосредственно, если это касается Шармель Шейха, взять индивидуальный трансфер в аэропорту, то есть это, допустим, такси вы подходите, договариваете за стоимость и едете прямо в отель в принципе, вариант, который касается туроператора, то есть если вы захотите заказать индивидуальный трансфер у туроператора, как правило чаще всего это будет самый дорогой вариант, то есть самая высокая цена в индивидуального трансфера будет через туроператор, ну, по крайней мере, чаще всего с такой практикой я сталкиваюсь в туризме Второй вариант на локальном сайте это в принципе такой вот средний вариант, то есть вы ну, как бы и не переплачиваете, но и не самая дешевая цена. Но есть моменты, если вы там делаете предоплату, которую я не рекомендую делать, либо если там вас не встретят, то придется на месте решать этот вопрос. Ну и третий вариант найти что-то на месте. Чаще всего это один из самых дешевых вариантов. Но для туристов, которые летят в первый раз, не всегда этот вариант может быть самым дешевым. Потому что египтяне, они как цыгане, я бы назвал даже хуже. За последнюю мою поездку я вообще очень получил много негатива от египтян. Но ну, это отдельная тема. Значит, вам нужно будет договариваться за цену поездки из аэропорта в ваш отель. И смотрите, в зависимости от того, где находится ваш отель, будет, наверное, ну, цена меняться. Не, наверное, а это точно. И если вы там хотите поехать в Хадабу, но в Хадабу поехать из аэропорта, это 10 баксов. Но вот потолок 10 баксов я бы дал бы из аэропорта в Хадабу. И в том числе и в Напбэй я бы потолок дал бы. 10 баксов потому что в принципе аэропорт расположен условно говоря посредине шармальшейка и расстояние ну, условно говоря будет примерно одинаковое что в один конец шармальшейка что во второй. если же ваш отель находится в шарсбель монтаза либо там в районе нам то в принципе цена за трансфер за такси должна быть дешевле если вы договариваетесь на месте в аэропорту поэтому Учитывайте этот нюанс и выбирайте тот вариант, который вам будет более подходящий. Потому что для каждого туриста будет подходящий свой вариант. Друзья, на часах 7 часов 50 минут и мы уже приехали в наш отель Альбатрос Акваблю 4 звезды, в котором мы будем отдыхать. Дальше у нас уже идет процедура заселения, поэтому на этой прекрасной ноте заканчиваю это видео еще раз напоминаю что в описании под этим видео будет ссылочка на форум туристов где я буду размещать фотоматериалы которые могут вам понадобиться для вашего отдыха полезная информация в общем друзья если у вас есть вопросы пишите их в комментариях под этим видео если у вас есть информация, чем поделиться, вы тоже ее пишите в комментариях под этим видео. Ну и не забывайте подписываться на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. С вами был Владимир Шемин. До новых встреч. Пока-пока.